Добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня хотелось бы поговорить, ну, что называется рассуждение вслух, связанное с долларом, да? то есть ни в коем случае не расценивать то, что будет сказано много далее, как некую информацию в действии, да, индивидуальную инвестиционную рекомендацию, это просто мысли вслух, не как не ставлюсь своей целью спрогнозировать движение доллара, сделать какую-то ставку на рост или на падение. Просто реально хочется поговорить на вопросом о том, что определяет движение валюты в России, что определяет движение валюты в мире и, соответственно, чего, в принципе, стоит ждать. То есть, у нас просто одновременно наложилось несколько событий. Да, ситуация с коронавирусом, падение мирового производства, а выход России со сделки АП плюс ответ Саудовской Аравии в форме того, что они говорят, ребята, да мы сейчас вам столько нефти на э, столько нефти на льем, предоставим, что что, что Россия плохо станет. Вот. И в, в этих ситуациях нужны какие-то ориентиры, да, ориентиры, на которые стоит опираться с тем, чтобы принимать инвестиционные решения. Давайте поговорим, что может являться такими ориентирами, какие, как могут себя вести непосредственно рынки, рынки в этой ситуации, и что в принципе будет определять движение. Но, конечно же, если мы говорим про рубль, то в этом случае для нас является важным, важным является момент, связанный с тем, чтобы нефть у нас не опустилась ниже значения 42,5 на длительное время, промежуток времени. То есть при этом курс будет более или менее стабилен. Что может привести к тому, что цены на, на длительный промежуток времени стоят, Это действительно саудовская Аравия будет держать цены внизу для того, чтобы отвоевывать свой рынок, чтобы там демпинговать по сравнению с Россией. Но мне кажется, саудиты они тоже не дураки продавать бешеные объемы нефти, да, при том, что у них бюджет верстается при стоимости нефти там 75-85 долларов за баррель. То есть им тоже долго и как бы это делать невыгодно. А Сланцевые производители, ну, вряд ли сланцевые производители что-то у них произойдет, потому что они действительно хеджируют свои финансовые риски, могут быть сложности, мало того, правительство Соединенных Штатов Америки их может поддержать, то есть пока что в настоящий момент как ситуация с коронавирусом, так и ситуация, связанная с вот этими движухами внутри iPad мне кажется, что это просто такое тема, которая пройдет достаточно быстро, да, достаточно быстро схлынет. То есть все не дураки, для всех на самом деле нужны, э, нужны согласованные действия. То есть нужна э, цена на нефть хотя бы по 40-50 долларов за баррель, И на этом фоне мы все равно к ценам вернемся. Но э, здесь является очень важным моментом следующее обстоятельство, что на которые мало кто обращает внимание, но, но это обстоятельство, Этот фактор является более сильным а, фактором, влияющим на то, что нефть может все-таки оставаться на более высоких значениях. И данным фактором является то, что сейчас финансовая система, вообще вся финансовая система в мире, она ждет а, вливания финансовой системы, ну, финансов, ликвидности вливания. И не просто ждет. А она. Почему она не просто ждет? Да? потому что а... Отдельные страны уже не могут на это повлиять. Отдельные региональные банки, там Европейский Центробанк, Федрезерв, Банк, Японии, у них уже настолько ограничен инструментарий, да, у них уже настолько низкие процентные ставки, что они де-факто не могут э, единоразово, да, то есть ну, в качестве единственных управлять. Ну, у Федрезерва еще немного есть. И поэтому рынки ждут согласованных действий, которые будут сочетать как действия монетарных властей это в первую очередь Банк Японии, Банк Китай, Европейский Центробанк и Банк ФРС, так и дополнительные меры стимулирования в первую очередь налоговые со стороны самих правительств стран, да, то есть правительства Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Японии, да, то есть предоставление дополнительной ликвидности, и это должно быть согласовано, то есть это должен быть финальный такой сплеск, финальный момент предоставления ликвидности, а когда вы просто предоставляете ликвидность за счет налоговых стимулов, за счет снижения процентной ставки, за счет программ выкупа активов, то в этом случае это приводит к разгону инфляции. А что у нас являются антиинфляционными инструментами? Антиинфляционными инструментами у нас являются А – акции, Б – соответственно, сырьевые товары. И поэтому, когда мы говорим об акциях и сырьевых товаров, то в этом случае неизбежным а, будет являться то, что А вырастет рынок ценных бумаг, Б – цены на сырье в принципе будут расти просто потому, что инфляционные составляющие будут это учитывать. Поэтому это вот именно то, что мы имеем. Это то, что мы можем получить, и это именно то, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, говоря о том, что рынок ценных бумаг, американский рынок ценных бумаг в том числе подрастет. И цены на них тоже стабилизируются в диапазоне 40-50 долларов за баррель. И в этом случае, получается, все люди, которые сейчас начинают покупать еще доллары там, по 72-75 рублей на споте, они, соответственно, могут очень серьезно пожалеть в ближайшие, в ближайшие два 3 месяца. Люди, которые распродают акции, дивидендные акции российские, которые обладают привлекательной дивидендной доходностью до падения в районе 8%, а сейчас соответственно порядка 12-14%, они тоже будут жалеть о том, что они избавились от этих акций, будут кусать локти, пытаться укусить локти, но, к сожалению, этого сделать нет, невозможно. Поэтому я все-таки до конца лета смотрю позитивно на такие инструменты, как антиинфляционные составляющие с тем, что они покажут привлекательную доходность и будут приятным дополнением в плане роста капитала инвесторов, но глобальные проблемы никуда не делись. Да? То есть а, будет последний, последний влив, последний момент вливания ликвидности в финансовой систему рынки обновят свои максимальные значения и вот здесь вот надо будет выходить, выходить аккуратно. Возможно, в каких-то конкретных акциях даже не стоит ждать дивидендов российских, а выходить гораздо раньше. Такое немножечко сумбурное видео получилось, но опять-таки, если все-таки вкратце резюмировать, что я хотел сказать этим видео. Я хотел сказать о том, что сейчас предоставят ликвидность предоставят никуда не денется, предоставление ликвидности неизбежно приведет к тому, что инфляционные риски будут закладываться в цены, а рынок акций и сырьевых товаров соответственно на этом фоне подрастет. Цена нефти, я думаю, стабилизируется все-таки где-то в диапазоне 40-50 долларов за баррель рубль опустится, рубль-доллар опустится, может где-то в районе 62-65, возможно, если не будут какие-то санкции в отношении России наложены.